Купаются, загорают, дети много. Не надо, вас тут не отдернует и заебет. Не надо нихуя. Не надо никуда. Почему? Потому что гонять где туда и сюда что нихуя отозревать где-то у вас тут может и сеть и стоять. Не надо ничего. Друзья, поджигатель для меня никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве. Друзья, вот такая вот рыба Маленькая. Малюсенькая. Похоже на селедку.